Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Криптошарк в этом видео у нас на обзорчик В общем, это у нас получается экосистема, которая в себе объединяет очень много разных вещей. То есть сразу там будет у нас много всего. Много всего, куча всего, как бы проектик не самый, прям получается у нас новый. Но тем не менее, ребята работают, экосистема интересная. И, кстати, еще немаловажный такой моментик, то, что они по дорожной карте все, что обещали, все выполняют, все делают. В общем, давайте быстренько... Рассмотрим данный проект, что он нам предлагает Как мы сможем на этом подзаработать В условиях того, что сейчас вся криптовалюта начинает проседать а, Платформа у них есть Лимонад Называется ну, Довольно-таки прикольно В общем, на этой платформе вы можете запускать Собственный токен сейл То есть, грубо говоря а, Как пресейлы там вот эти сейлы и тому подобное а, Что-то в этом роде есть Добавляйте свой токен загонять туда людей, то есть максимально безопасно. Точно так же можно там делать а, софткапы, хардкапы и собирать получается денежку для запуска проекта и тому подобное, для развития проекта. То есть у них есть такая платформа, что вы сюда добавляете свой токен и делаете здесь а, сборы. Так, с этим хорошо. Следующий момент, что у нас есть, это стакбанк, а, здесь мы будем стейкать, фармить, пулы и тому подобное. Тоже прекрасно, то есть у нас уже две ячейки заполнены, которые сейчас очень ходовые. Галерея, галерея с nft -шками. галерея скорость у нас полностью запустится. То есть ну, торговая площадка, NFT и тому подобные все эти движухи. То есть у нас уже три моментика есть. Ладно, четвертый момент, что у нас? Санта, то есть здесь будут приколы такие, в плане как они тоже эту платформу скоро запустят. Вы можете кому угодно, сколько угодно, просто подарить криптовалюты, то есть сделать небольшой новогодний подарок. Я думаю, здесь они еще что-то сделают интересное, что будет какой-то аэродроп от данного проекта. Прикольное, новенькое, такое как бы нигде не видел. Пятый момент, это получается кошелек, скоро появится кошелек, на котором... Можно будет держать данные токены, хранить, покупать криптовалюту в этих кошельках. Точно так же NFT и тому подобное. То есть будет классный, крутой кошелечек. С этим тоже все прекрасно. AdLink Это больше для маркетинга. Ну, такое, как бы нам больше подходит первые пять вариантов. Но, тем не менее, как бы тема есть. Посмотрю, как она будет развиваться. Ладно, идем далее. Попадаем мы, да, получается о данном проекте, как бы, что то да как. Кстати, больше 10 тысяч холдеров держат данный токен. Ну, как бы, люди знают, что стоит держать, что какой-то интересный моментик здесь получится в плане развития данного проекта. Это у нас все построено на эфире ERC20, так что все хорошо. Кстати, интересно, как в картах разложили всю свою экосистему. Что такое джекстаг? Ну, в принципе, я только что вам об этом рассказал. Это мощная, крутая будет платформа, которая уже довольно-таки неплохо работает, пускай даже и частично. Что у нас здесь? Процесс, опять же, разработки там и тому подобное. Самое главное, что миссия донести криптовалюту до всех. То есть, как бы каждому по криптовалюте, которая будет потом приносить нам бабки. Ладно, идем далее. Давайте рассмотрим команду. Команда у нас здесь есть. Команда довольно-таки не маленькая, Это хорошо. То есть не все сгружено, не все сбито на одного человека. Каждый занимается своим определенным э, ячейкой. В этой проекте она занимает свое место. Ладно, с командой хорошо, все прекрасно. Социальные сети это мы вам покажем чуть позже. По экосистеме, по экосистеме я уже как бы все рассказал. Вот так вот красиво они все это разбили, распределили. В общем ждем Получается Санту Ждем кошельки, ждем галерею Вот это самые главные моменты По дорожной карте В принципе здесь у нас моменты все достигнуты То есть листинги и тому подобное Все у нас здесь есть а, Ждем а, Получается Остальные моменты, но тоже по кварталам Будет дальше разбито Так, ладно Идем далее а, Стейк ну, по стейку, я думаю, проще перейти просто в сам стейк-банк и показать, как работает данный стейк. То есть адрес контракта, все имеем, а, распределение. Здесь точно так же написано, ну, за более такие, скажем так, мелочи определенные. Если хотите более глубленно все рассмотреть, то надо смотреть белую бумагу. Как вы знаете, белая бумага – это просто вздуреть. И что немаловажно, здесь у них около 100 стратегических партнеров данного проекта партнеры у них серьезные по партнерам как бы яхлы финанс инвестинг ком кодекс блин довольно-таки все круто так залетаем стак банк здесь мы подключаем кошелек здесь у нас есть пулы загоняем сюда токены и загоняем потом их в пулы начинаем стейкать всего у них почти 5 лямов на стейк, она довольно-таки ни хера себе сумма как говорится точно так же с фармином у нас а, ну с этим как бы у нас все понятно все просто то есть пул здесь хороший а, фарминг работает люди заинтересованы здесь как бы все хорошо у нас галерея галерея ждем ждем галерею то есть галерея это должно быть что-то интересное мне интересно как будет выглядеть это система в целом вот сам лимонад залетели мы на лимонад здесь просто-напросто цепляем свой сразу проект подключаем здесь все в картинках даже то есть банально вы создали свой смарт-контракт создали сайтик закинули туда свой смарт-контракт у вас, у вас интересная идея у вас получается раскрутить свое комьюнити вы закидываетесь потом сюда и начинаете делать отчет там продажи да, пошли у вас все, ваш токен стал на пресейл. Соответственно, если сумма собирается, тогда проект двигается дальше. Здесь все прекрасно. Ребят, есть CoinMarketCap, CoinGecko есть, сейчас вам это тоже покажу. Цена довольно-таки неплохая, почти 1 цент. Я не знаю, я бы с такой экосистемой, которая также развивается отлично, придержал бы данный токен. Посмотреть, что будет. А возможно, может даже и запустил бы проект на данной платформе объемы за сутки есть, ну, довольно-таки небольшие, но самое хорошее это у нас Юнисвап идет, а, коньки, как я говорил, а, точно так же здесь все ссылочки будут, а, по твиттеру 25 тысяч человек, неплохо, неплохо, ребят здесь а, все хорошо, так что залетайте, следите за новостями, здесь вот красивые такие вот коты, крутые темки, но это у нас, получается, Samsung котов сюда решил вставить, но, тем не менее, ладно, ждем, ждем, что у нас будет дальше? Следим за новостями в Твиттере. Залетаем в Телеграм. Точно так же 9000 человек. Все хорошо. И, кстати, у них есть свой YouTube канал, так что вы можете еще за новостями, за видосиками понаблюдать на YouTube канале. Точно так же залетаем сюда. В общем, Джигстаг крутая тема. Мне лично нравится. Так что залетаем сюда. Ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал. На этом у меня все. Так что всем удачи, всем профита, всем пока.